Привет. Батюшки кто пришел, Не как анестезиолог есть Что надо? Э -э нам тут в реанимации койко дней не хватает Ага, койко дней Ну, в общем, было бы ну, неплохо, если бы вы там чуть-чуть ну, как бы нам помогли Ха Ну, ты понимаешь, все глубину моей глубины не, ну от него не заржавеет, у меня есть молочко. Ага. Да, ну, нормально, подогончик. Ну, чё, жди, жди если чё. Вс. пока. Я, если что, на проводе, звони. Не забывай Ты сколько привет. мамуль будем вас лечить в РЗ как никак положим вас в реанимацию я уже анестезиолога вызвала а вот так вы домой в смысле домой а ну стопа Только не в мою смену. Реаниматолог здесь. Ну что, принимай. Ну что у нас тут? Че с детём? ОРЗ. ОРЗ. Uh -huh. Мне нравится, иди ни с чем. Пять утра, скоро восемь, ни с чем лучше ничего не предложу ладно малочка, вам поможет только реанимация пойдем со мной ну почему почему мы медики стараемся вас всячески утащить на госпитализацию сегодня разберем эту тему поподробнее с вами медицина на пальцах, и это канал, где говорят о сложном, попроще. И это неудобная правда, которую вам мало кто расскажет. Возьмем ситуацию. К примеру, 5 часов утра у вашего ребенка температура, приезжает скорая, разбирается, не разбирается, неважно, и тут же пытается вас доставить. Ну, собственно говоря, стационар. При стационар, разбираются, что у вас, ну, простое ОРЗ. Сделали там анализы, все, поставили диагноз ОРЗ. Говорят, госпитализация. Вас в какое-нибудь там отделение определяют. А вы такие думаете, нахрена? Ну, ОРЗ. Если это простой ОРЗ, то я поеду домой, вылечусь дома. Пойду, например, к педиатру участку и там вылечусь. Нафига мне тут быть? Но вас всячески отговаривают и говорят, нет. К нам, к нам. Почему? Почему мы так хотим прямо уж сильно работать? В чем мотив? Мотив есть. Мотив в том, что мы хотим работать. Мы не хотим лишиться работы. А лежит этот мотив очень глубоко из самого принципа оказания медицинской помощи в, ну, в странах СНГ, о, СНГ, СНГ постсоветского пространства. Там медицина была плановая, то есть планового было задумано что человеческий ресурс нужно сохранять и для этого нужно на десять тысяч населения например поставить одну больницу где должно быть там 20 врачей таких 5 таких один вот такой вот и там полтора вот таких полтора ну потому что все мирится ставками фактически получается какая штука с одной стороны есть вот эта вот позиция а сейчас вот мы обратили внимание на том, что есть другая позиция э, за Бугрянди и там э, правят всем ну например страховые компании они там определяют целесообразность то как лечить, чем лечить как им выгоднее лечить например, если им например, препарат стоит миллион а выживает от него на 5% больше всего лишь, если его применять, чем без него то они скажут хер этот препарат потому что 2% не окупят его. Поняли? У нас принцип другой. У нас именно было заложено в том, что нужно сохранить э, трудоспособное население в первую очередь. Потом население, которое будет заменять трудоспособное население во вторую очередь. И, собственно говоря, уже потом уже, в общем, старички. Вот. Соответственно, все, что угрожало социуму, умело первостепенное значение. Но теперь мы как-то так ни туда, не в Красную Армию, что-то мы средняя, серединка на половинку. Ну, как и все, да. Демократия, э, экономика. Все, не, слава богу, все через одно место. И здесь то же самое. Сейчас идут интенсивные реформы. И будет еще веселее. Так вот, во главе всего нашего кошмара стоит в том, что у нас есть плановый момент такой. В каждом отделении должно быть занято столько-то койко мест и столько-то койко дней что это значит что например если отделение например рассчитано на 600 койко дней то есть там должен 24 часа отлежать человек то оно рассчитано на например на 4 врача но если туда приходит 300 человек то оно, соответственно не надо этих до да, врачей но, допустим, если один врач заболел, а если другой врач вообще помер, а вообще, если кому-то в отпуск выйти надо, как могут два врача работать? Не могут. Ну, логично же, да, не может человек постоянно пахать. В реанимации вообще там, например, на 300-400 человек, человек принято 6 врачей. Вот. И эти 6 врачей должны между собой там, в общем, меняться и так далее, и так далее, работать то ли, то ли по 24 часа, то ли меняться по 12 часов работать. Ну, неважно, постоянно кто-то должен быть в этой реанимации, потому что, ну, не может анестезиолог не быть в реанимации. Если его там нет, ну, пока его привезут, ну, можно будет увозить обратно. Потому что человек, которому нужно будет, уже остынет, наверное. В этом вся беда. В вот этих вот показателях, когда они не стыкуются, где-то там в Киеве или в другом стольном граде, непонятно и соответственно если им непонятно они понимают что им не нужно и если не нужно то нахрен да с тем не попросить не говорить слово хрен но видать я очень люблю хрен прекрасный корнеплод отличное свойство противобактериальные да. нет выхода из ситуации как такового то есть мы же ведь дошли до того, что ФАПы поубирали, поликлиники поубирали. Я когда работал на частную скорую помощь, дошло до того, что небольшие городки, которые в принципе могут выживать сами по себе, то есть экономика там кое-какая есть, но медицинской помощи там нет. У чувака инсульт, он на пятом этаже сдохнет. Все, без альтернатив. То есть можете попробовать дозвониться частным скорым, может быть они вас отвезут. Может быть, но они не должны. А те, которые государственные, у них есть четкие обязанности. Понимаете? Соответственно, получается, что выхода как такового нет. Либо вы, простые люди, не зайдете до нас и наши места рабочие останутся, либо вы скажете, "тану нафиг, и появятся непонятки в циферках. Еще непонятки в циферках могут быть... Вы приехали, разобрались, что по анализу крови, что ничего страшного. Антибиотиков даже не надо. И думаете, ой, не уехать ли назад. А дело в том, что э, есть интересная штука. Чтобы сделать вам анализ, надо завести э, карточку. Ну, вернее, даже не карточку, а историю болезни. Это реально очень серьезный документ. У него есть номер, и его просто так никуда не денешь. Но даже если его куда-то деть, врач там думает, о, а, съем. Получается так, что реактивы были потрачены, ну, куда делим в конце года килограмм реактивов, хрен знает, мы его использовали. На кого использовали? На вот этих вот, в журнале действительно, все четко посчитано, килограмм разошелся, действительно. По историям нет, а истории сами по себе, ну, их заказали там 10 тысяч, ведь рассчитано ж больница, на 10 тысяч человек, правильно? Ну, пролежало там 5 тысяч, а бумажных вот этих вот документов было использовано на 10 тысяч человек. Куда? Непонятно, а, непонятно, иди сюда, вот. В общем, за любые вот эти вот цифровые нестыковки очень сильно администрацию жучит, жучит администрация уже кого пониже может кого-то найдут виноватым и забьют для потехи, но в целом система устроена так, есть план если он выполняется всем хорошо, даже если речь через ж... <клёх> желудь, то все равно все хорошо, но вот если циферки не сходятся вы поняли в чем мотив скорых сразу скажу компетентность скорых на мой взгляд желает лучшего им проще приехать не разобраться и увести быстрее довести в стационар пусть там разбираться чем брать на себя необязательную ответственность которую они могут избегать вот по поводу поликлиник, в чем их э, интерес сразу в стационар, посмотрите, куча есть таких вот диагнозов, которые, особенно в педиатрии, скоротечны и неудобны лечением, ну скажем так, а увидимся через 3 дня. Чтобы перестраховаться, чтобы не затягивать вот эти вот больничные дни, больше 10 дней, в общем не делать себе неудобств, тоже вас стараются отправить ну, в стационар. При всем при этом я должен сказать, что за то время, пока я работал анестезиологом, поликлиника реально молодцы. Я не знаю где как, но в Черкасах реально молодцы, потому что у нас меньше работы, мне кажется, тупо из-за того, что в поликлиниках э, серьезные проблемы не становятся серьезными. Они их решаются пока, не пока ну пустяковые не доводит баронхит до пневмонии и так далее и так далее так что поликлиническая служба красавчики я вас уважаю каждого вот потому что без вас бы было бы работы как в 90 да. спасибо ну из-за вас мы как и дни иногда не выкладываем и иногда приходится ну даже даже в реанимации брать людей которым эта реанимация ну, как бы, как бы, нахрен не нужна. Хрен. <звы> <звы> Люди, пожалуйста, э -э войдите в наше положение. <звы> Поймите, что у нас работа порой бывает, как у пожарников, да? Есть эпидемия, мы перерабатываем вот так. Бывает так, что реально месяц пинаешь в воздух. Но если нас разогнать, Ну, ну вот куда просрали 10 миллионов населения за, за, за годы независимости Украины, а? Понимаете, о чем Имейте в виду. Вымрем. Или рожать придется по 10, а потом хоронить в принципе, ну как средневековые, понимаете, то есть когда детская смертность это че? А, ну, не мотикнулся. Не, я не, не, не кстати, да. Вот. Э, думайте. Э, если видео было полезным, лайкайте его. Если оно вам кажется, что оно может спасти еще кому-то жизнь, репостите его и подписывайтесь. Я тружусь для вас. Ставьте колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео. Оставайтесь здоровы. Пока.